Всем здорова, дорогие друзья, с вами я, Авули, и сегодня поговорим про такого персонажа, как Мэр. Сегодня мы обсудим, кто же это и где он проживает, какие есть анимации, да и вообще все, что мы знаем о данном игровом персонаже, который является второстепенным антагонистом игры PlayStation 2. Ну и притяжитесь, приятного просмотра. Ну и спасибо абсолютно всем, кто оставляет комментарии под прошлыми видеороликами, вы реально поддерживаете и улучшаете мой канал. Также, если у вас есть какие-то пожелания или идеи для видео, оставляйте их в комментариях. Да, я знаю, что вы уже оставляли какие-то идеи, которые я не смог реализовать, за что я перед вами извиняюсь, потому что не все идеи возможны для реализации, по крайней мере пока что. Теперь придем к самой сути видео. Так, ну и давайте начнем с того, что Мэр — это реально второстепенный персонаж. То есть мы не получили очень много, о нем не получили очень мало, просто нам дали его как персонажа, и знаете, он достаточно прикольный. Это темнокожий, невысокий, полненький мужчина, достаточно с темными волосами и небольшими усами. Он, конечно же, чаще всего ходит с шапкой, по-моему, даже ее не снимает, если я не ошибаюсь. Также у него есть пиджак и так далее. Он живет достаточно богато, он является мэром города и управляет всеми в нем делами. Он живет в собственном доме, и это реально особняк. Также, помимо мэра, на его участке есть пес. Данный пес будет мешать нам забрать ключ. Ключ от самого дома, насколько я понимаю. Нам нужно будет пробраться в дом мэра и узнать что-то или разузнать какую-либо информацию. Также у мэра на данный момент уже есть запланированные анимации, а именно прослушка музыки, которая будет его отвлекать как раз-таки от его дел. Ну и также обед То есть обед, ужин и так далее у него все-таки будет Также, как мне кажется, разработчики добавят ему анимацию сна и различные другие вещи Так как это мэр, то он, скорее всего, будет покидать свой дом Ходить в мэрию, на работу и так далее Принимать какие-то законы и заниматься чем-то еще Также, возможно, не будут анимации с различными разговорами по телефону Ведь это мэр, это важный персонаж Так, идем дальше Он является важным персонажем у него есть различные анимации, различные уже прикольные звуки даже на данный момент. И это реально один из тех персонажей, которые вы реально подработали Что реально меня наталкивает на ту мысль, то, что он э, ну реально будет как-то более хорошо проработан и более, более раскрыт. Потому что о других персонажах мы знаем гораздо меньше. Вот вся информация, по крайней мере, пока что, что мы знаем по поводу Мэра. Спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был я, Вули. Всем удачи.